И всем привет! С вами макс риск Так, музыка есть. Очистить папки там в рабочем столе сейчас будут выполнены. Квест выполняем. Сегодня мы, конечно, прокачаемся. Так, некоторые гайды вам скажу, конечно. Так, тихо, тихо, тихо. Вот это, конечно, дают. Так, значит, смотрите, у нас здесь все спят. Что делаем? Просыпаем, просыпаем, давайте. Но мы не нажимаем сразу. Почему так? Потому что квесты. Квесты. Самое главное. Это что такое? изучите там а, отрава отрава какую-то а, давайте изучим вы тоже так нажимаете так что за отрава отрава ага. так сила исследований 500 такое атака громил 2 процента 4 процента ну, норм норм я круто выполняйте больше ракетных заданий больше ракетных заданий oh. поздравляем поздравляем поздравляем поздравляем вот что нужно это было делать так смотрите бесплатно 10 штучек 14 из 10 то есть это для чего получите медали мэрика варико привет выполняя ракеты задания хорошо так уничтожить 10 штук рыбы групп белых мутантов принять и получи награду, так что тут бесплатно есть окей. Потому тоже так нажимаете. Это вроде бы акция такая, вот или как это тут, общем время идется, вам нужно успеть. Так здесь просто получить что-то не такое крутое, так мы разделяемся, потому что нам нужно квесты выполнять быстрее. Соответственно, мы так равный сил нет, силы сильнее. Вот так вот. Конечно, переборщи нужно было брать меньше. Ну, что поделать, так значит, гайд что ли рассказывать? переместились. Все, вот вам айд. Так, шучу. Так, значит, нажимаем, что нужно. Скорее. Не нет, -не, друзья, не нет. -не. Нажимаем на поиск. Снова, да? Выполняем квесты, там что там дают кучу классных. Убираем персонажа. Этого самого крутого. Так, равные силы. А если я уберу от этого? Равные силы. Ну, хоть там разница есть. 9000. 6000. Ты чё, круче? 6000. 9000. 5000. Ты крутой чем я думал все марш так они уже туда туда сюда Воюйте, волюйте так друзья вместе с вами возьмем сюда нажмем вот думаю хайт кто не знал как это обычный хайт да рассказываю потому что я заняты сейчас покажу хочу сначала это все пособирать чем бы это все сделаем всякие интересненькие так вот это уже но я думаю кто-то из вас явно знает все эти фишки так, давайте. Нажимаем на эти вот пулеметы. А, квест точного. За выбор них. Так. Вот, видите, улучшите лагерь Станолому. Станолому. Кто такие? А, вот видите? А мы, знаете, что бы сделали? Мы сразу в опана нажали сюда вот. Я вот так и не советую нажимать. Потому что 10 минут это реально долго ждать. Лучше бы нажали вот сюда, прокачали и задание выполнили соктом. а Одна минута! что лучше 1 минута 10 конечно там есть цифра вот такая вот нажимаете и вот так можете кто не знал вот вам помогает пожалуйста за один там за 13 секунд 13 секунд что блин не так не буду ждем друзья мы вместе с вами забираем награды улучшите штаб альянсом улучшаем у нас тут есть один помощник который скоро Э, так скажем уйдет у меня было жетоны 200 штук я их потратил так что чувак оставайся здесь увидите один день так что я бегом записываю столько роликов ну конечно нужно качество поднимает но в том случае если будет много лайков окей сделаем мини-монтаж я же мини-монтаж делать если вы не верите то ссылка в описании на канал макс риск самые ролики по монтажам И сколько 50 минут обучиню уйдет тогда я 26 тысяч. 2600 чем-то. даже значки там есть. Так, значит Давай нажмем на акцию и смотрим. Минус 60. Ну, конечно, классно. Минус 20. Минус 20. вам не советую покупать эти, а совету эти, да? Логично. Так, смотрим на акции. 120, 150. Чем подвох? Вот это подвох. это подвох. Ну, хорошо железно нужно чем эти жетонечки советую это покупать так я приб... приблизительно смотрю так 45 125 50 тысяч уже не убирайте это все так 45 45 Что я забыл 50, так И плюс 45 так подожди 90 плюс 45 пятерка здесь 90 135 135 120 135 вы покупаете 150 штук 120 вы покупаете 150 я же вам говорю не 20 очков покупайте здесь здесь здесь конечно если вы там богаты здесь вообще не выгодно но ну, если у вас нет выхода и вам нужны эти бананы то доберите да,